В Казани наблюдается активный рост числа ярких бабочек-адмиралов. Правда, этот вид нельзя назвать редким, однако в мегаполисе его встретить не так легко. Подобная вспышка численности адмирала наблюдается, наверное, впервые за последние там 20-30 лет. И ранее такой численности он вообще и в том числе и в городе Казани не наблюдался. Бабочку адмирала узнает легко. Широкая красная полоса поперек переднего крыла и крупные белые пятна. Именно благодаря такому яркому запоминающемуся окрасу, она и получила свое гордое название. Это бабочка-мигрантка. Встретить ее можно почти на всех континентах, в том числе в России и даже Африке. Сейчас при наступлении холодов эти бабочки начнут мигрировать э, на юг, и причем даже были случаи, когда э, они долетали в подобных миграциях, аж до Северной Африки. Первыми адмиралов заметили сотрудники национального парка «Нижняя Кама». А сейчас их можно встретить повсюду, в том числе и в центре Казани. Как утверждают специалисты, нельзя упускать случаи полюбоваться на лесных красавиц, встретить которых в нашем регионе – это Обычно большое везение. Присутствие бабочек. А мне показалось, что это хороший признак, показывает то, что в городе неплохая экологическая обстановка. Это воздушные существа, это души наши. Вот разнообразят флоры и фауну и разнообразят... Николай Шулаев заверил, что нашествие адмиралов садоводом опасаться не стоит. Гусеницы предпочитают чертополох и крапиву. Адмирал бабочка очень безобидная и... Учитывая обилие, например, той же самой крапивы в городах, то она может сказать, что она даже полезная, потому что ее гусеница питается крапивой и чертополохом. Всего в мире существует порядка 18 тысяч дневных бабочек. Полюбоваться ими можно и в зимний период. В зоологическом музее и гербаре имени Эверсмана Казанского федерального университета представлена большая коллекция редких видов бабочек, в том числе и бабочки адмирала. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универньюз.